Полина Гагарина, российская певица, актриса, композитор и модель, представительница России на музыкальном конкурсе эстрадной песни Евровидения 2015, наставница шоу «Голос», исполнительница многочисленных хитов. Ей рукоплещут многотысячные залы, а она стремится к большему, покоряет высоты Олимпа китайского шоу-бизнеса, блестяще выступив на международном телешоу. Биография Полины Гагариной берет истоки в Москве. Сергей Гагарин, отец будущей знаменитости, был врачом. Екатерина Мукачева, мать Полины, состоялась как танцовщица и успешный хореограф-наставник модельного агентства Fashion in Action. В молодости до рождения дочери, она работала в знаменитом ансамбле «Березка». Когда девочке исполнилось 4 года, ее пригласили на работу в балетную трупу Афинского театра Алсас. В 1993 пришло известие о смерти мужа. Сергей Гагарин умер из-за сердечного приступа, и хореограф вместе с дочерью вернулась в Москву. Позднее Полина призналась, что в своем роду является последней носительницей знаменитой фамилии. Проживание на родине не было длительным. И уже в сентябре 1993 года Полина вместе с матерью вернулась в Афины. Там же девочка пошла в первый класс, но, приехав на летние каникулы к бабушке, изъявила желание остаться в России. Полю определили в музыкальную школу, где в качестве демонстрации таланта она исполнила сингл Уитни Хьюстон, что повлияло на решение зачислить будущую звезду российской эстрады в ряды юных музыкантов-исполнителей. В скором времени миссия мамы в Греции завершилась, и она перебралась в Москву. В 14 лет подростка зачислили в ГМУЭДе, будучи студенткой второго курса, Гагарина последовала рекомендациям педагога Андреяновой, поучаствовав в кастинге «Фабрики звезд». В юности Полина была склонна к полноте, которая помешала ей сделать танцевальную карьеру. Но даже став популярной певицей, она еще долго не решалась сесть на диету. До похудения Гагарина весила более 80 килограммов, при росте 166 сантиметров. Только после рождения первенца артистка взяла себя в руки и за несколько месяцев скинула 40 килограммов. Помогли ей в этом диета с использованием раздельного питания и пилатес. После похудения исполнительница продолжила заниматься спортом и сейчас по-прежнему находится в прекрасной форме, которую демонстрирует со сцены в роскошных платьях или на морском побережье в купальнике. Артистка не комментирует слухи о проделанной пластике, но поклонники красавицы утверждают, что ей пришлось избавиться от комков беша хирургическим путем, что особенно видно, когда артистка предстает на фото без макияжа. Личная жизнь Гагариной – услада для прессы. Сочные заголовки, сопровождающиеся фотокомпроматом, привлекали ими исполнительницы к многочисленным романам, но до правды было далеко. Первым мужем Полины стал актер Петр Кислов. Когда дело дошло до оформления отношений, она уже была на седьмом месяце беременности. 14 октября 2007 года у пары родился сын Андрей. Мальчик посещает музыкальную школу, у него абсолютный слух, но о карьере певца или инструменталиста он не грезит. Парень занимается в классе с углубленным изучением английского языка, участвует в театральных постановках. Супруги совместно прожили недолго и в скором времени расстались. Гагарина не раз рассказывала в интервью, что не препятствует встречам отца и сына, а также изредка составляет им компанию. В 2013 году в прессу просочилась информация о том, что Полина Гагарина помолвлена с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара обручилась в 2014 году. Мужчина сделал Полине предложение у парижского моста влюбленных. Свадьба Гагарина и Исхакова состоялась 9 сентября в Москве. На торжестве присутствовали сын певицы, друзья и родственники. Спустя два года семья звезды поселилась в новой московской квартире, ремонтом которой занималась мама певицы вместе с дизайнером Татьяной Малей. В 2016 российские СМИ информировали о том, что Полина беременна. В конце апреля 2017 года Гагарина родила дочь Мию в одном из лучших перинатальных центров Москвы. На родах певицу поддерживал супруг. В сети Инстаграм поклонники творчества знаменитости с нетерпением ждали новых фото Полины и ее детей, но артистка долгое время не спешила делиться семейными кадрами с общественностью. После родов знаменитость не стала надолго задерживаться в декретном отпуске. Вскоре поклонники певицы могли наблюдать ее на юбилейном концерте Филиппа Киркорова а также наслаждались новой сольной программой Полина. Гагарина продолжает удивлять поклонников изменениями во внешности. Долгие годы певица была блондинкой со стрижкой в стиле Мэрилин Монро. А осенью 2018 года предстала с длинными перекрашенными в темный цвет волосами. Образ дополнили кожаная куртка и молодежная шапка. Как сообщила звезда, она чувствует себя на 16 лет. Артистка неоднократно заявляла в интервью, что все концерты и конкурсы ничего не значат для нее без семьи. Полина редко отлучается от родных больше, чем на три дня. Самым главным вложением в детей она считает то внимание, которое уделяют им родители. По словам исполнительницы, сын и дочь растут неизбалованными, а по количеству игрушек ее супруг уже давно опередил сына. В отличие от Дмитрия, Андрей равнодушен к новым телефонам и подолгу не меняет гаджеты. К сожалению, брак Полины и Дмитрия оказался недолговечным. В мае 2020 стало известно, что супруги уже не живут вместе и вскоре собираются узаконить развод. О причинах такого решения Гагарина и Схаков пока не распространяются. Биография Полины как певица началась ярким стартом в проекте «Фабрика звезд-2». Участница исполняла песни Максима Фадеева. После победы Гагарина отказалась от контракта с Фадеевым и занялась карьерой самостоятельно. Следующие два года певица посвятила учебе, созданию песен, работе с аранжировщиками. Успешное участие в телевизионном музыкальном проекте, направленном на поддержку молодых исполнителей, стало своеобразным трамплином для удачной сольной карьеры. В дальнейшем Полина смогла самостоятельно реализовать планы, а также использовать опыт, который был получен на фабрике. В 2005 году Гагарина созрела для выгодного контракта с лейблом Mars Records под началом Игоря Крутого, а уже вскоре оказалась на сцене Юрмалы на новой волне «2005». Песня «Колыбельная» принесла конкурсантке третье место и стала первым хитом в дискографии исполнительницы. В начале июля 2007 года в продажу поступил дебютный альбом «Попроси у облаков». В марте 2010 -го года дискография Гагариной пополнилась следующим альбомом с интригующим названием «О себе». В эту пластинку вошло большое количество композиций, среди которых и песня «Полюшка». После записи и презентации диско-контракт с Игарем Крутым закончился, продолжать сотрудничество артистка не решилась, сославшись на усталость от обязательств. К тому времени Полина спела с Ириной Дубцовой. Совместное выступление звезд эстрады отметили в июне того же года престижной премией Муз-ТВ за лучший дуэт. Песня Гагарина и Дубцовой «Кому зачем?» буквально взорвала российские чарты и рейтинги. В 2011 году артистка спела с Михаилом Димовым на конкурсе «Народная звезда 4 организованном в Украине. В апреле канал MTV презентовал многосерийную ленту «Большие надежды», которая возглавила фильмографию Гагариной. В сценарии кинопостановки включили саундтрек «Я обещаю». Вскоре песня исполнительницы «Я тебя не прощу» никогда была удостоена золотого граммофона. Дальнейшая карьера разворачивалась на фоне оперного жанра. Полина поучаствовала в шоу-постановке «Призрак оперы». Несмотря на отсутствие опыта, она получила высокие оценки и отклики критиков. 2012 год запомнился слиянием русско-украинского формата «Фабрики звезд». Акцент телевизионного шоу создатели сделали на живом исполнении композиций, что стало испытанием артистов на талант и силу голоса. Из четырех этапов Гагарина прошла три. Победа в масштабном мероприятии стала для Полины личным достижением. В начале зимы 2012 года артистка стала многократным лауреатом песни года. Вскоре началось плодотворное сотрудничество с Константином Миладзе. Композитор писал для своей подопечной песни, которые как нельзя лучше подходили под ее внутренний мир, отображали переживания и эмоции певицы. В 2013 году совместно с Александром Жулиным Гагарина выступила в телепроекте «Две звезды». В мае Гагарина в очередной раз стала обладательницей престижной премии RuTV как лучшая исполнительница. В июле она награждена номинацией «Прорыв года» организаторами канала Муз-ТВ, а месяц спустя названа самой стильной певицей на Fashion People Awards, 2013. Уже через несколько дней поклонники наслаждались новым синглом «На век». Летом 2013-го Полину отправили в качестве посла в Казань на Всемирную летнюю универсиаду. В августе публике представлен очередной хит «Нет». А накануне начала нового сезона на экранах уже транслируется постановочный клип. В дальнейшем большое количество роликов российской исполнительницы будут занимать первые позиции музыкальных чартов. В сентябре того же года песня Гагарина и спектакль окончен становится очередным хитом. Композиция звучит на многих телеканалах и в радиоэфирах. Под конец ноября 2013 года Полина во второй раз забирает награду «Золотой граммофон» за исполнение авторского текста Константина Меладзе «Нет». На церемонии награждения в Кремлевском дворце страховое агентство «Росгострах» вручило победительнице сертификат Жизни и голос» Гагариной оценили в 1 миллион долларов. С 2005 по 2013 год дискография Гагариной стабильно пополняется синглами, большинство из которых получили достойные награды. Одной из таких удачных композиций стала песня «Шагай», появившаяся в 2014-м. Популярностью пользовался дуэт Полины Гагарина и Ани Лорак «Обернитесь», который звучал на концерте «Когда поют мужчины» и «Праздничном вечере», посвященном юбилею ФНС. Позднее вместе с Сергеем Лазаревым артистка выступила с дуэтом на концерте, который затем транслировался телеканалом «Россия HD». Звезды спели хит «Спрячем слезы от посторонних». В 2015 году на экраны вышел ожидаемый российской общественностью фильм «Битва за Севастополь». В основе сюжета исторического фильма лежит судьба известного снайпера героя СССР Людмила Павличенко, которая уничтожила 309 вражеских солдат и офицеров. Женщина стала первым гражданином СССР, который удостоился чести приема в Белом доме. Многие российские историки придерживаются мнения, что именно после пламенного выступления советской легенды перед конгрессменами власти США сообщили об открытии Второго фронта. В фильме «Битва за Севастополь» Полина Гагарина стала исполнителем главного саундтрека картины, хита Виктора Цоя «Кукушка». Практически сразу эта песня заняла лидирующие позиции в российских музыкальных чартах. В это же время артистка дебютирует в кино в качестве исполнительницы главной женской роли. Она снялась в фильме «Одной левой» с Дмитрием Нагиевым. По сюжету киноленты «Душа девушки Софи» вселяется в правую руку скульптора и любимца женщин Максима. Прибывая на пике популярности, Полина получает предложение поучаствовать в показах и фотосессиях. Пользователи соцсетей особо отметили фотосессию для журнала «Максим», ведь знаменитая россиянка предстала перед камерами почти голая. В 2015 году стало известно, что на музыкальном конкурсе «Евровидение», проведение которого запланировали в Вене, Россию представит Полина Гагарина. В марте того же года на официальном YouTube-канале российской участницы появился клип на песню Амилион Войсас «Миллион голосов». Новое видео понравилось пользователям, поклонники надеялись на успех своей любимицы. По словам Гагариной, эта песня объединяет всех, и стариков, и беременных, и детей, поскольку композиция Эмилиан Million солюбви. любви. Певица уверена, что именно это чувство является спутником жизни, ради которого стоит дышать и творить. Финал вокального конкурса состоялся в австрийской столице 23 мая. Во время выступления невооруженным глазом было видно волнение Полины, но россиянка справилась с испытанием. Практически все 40 стран дали России баллы, большая часть из которых проголосовала самыми высокими оценками – 8, 10 и 12. В итоге Полина Гагарина заняла второе место, оставив позади главных фаворитов – группу Ильвало из Италии, а победителем конкурса стал швед Монсел Мерлев. Сразу после международного конкурса Гагарина поехала в большой гастрольный тур по городам России. По словам артистки, это помогло ей пережить тот стресс, который она испытала в Вене, и мягко выйти из него. Последующий отпуск, проведенный на Крите, она назвала незабываемым. В том же 2015-м Гагарина вошла в состав наставников четвертого сезона популярного музыкального шоу «Голос». Полина заменила свою коллегу и подругу, певицу Пелагею, которая находилась в декретном отпуске. Судейские кресла также заняли Александр Градский, Баста и Григорий Лепс. Участие в проекте принесло и творческие результаты. Рэп-исполнитель Баста вскоре спел дуэтом с Полиной. Музыканты представили поклонникам композицию «Голос». В дальнейшем исполнители продолжили сотрудничество, а в 2016 году вышла композиция рэпера и Гагариной «Ангел Веры». Песня была записана для благотворительного фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». В пятом сезоне «Голоса», куда также была приглашена звезда, компанию ей составили наставники золотого состава Дима Билан, Леонид Агутин и судья из предыдущего жюри Григорий Лепс. Оба сезона шоу для команды Гагариной не стали особо удачными, ведь певица явно ожидала лучших результатов от подопечных. А третье и четвертое места, это не те показатели, на которые рассчитывали участники. В 2016 вышли композиции «Стану солнцем», «Танцую со мной», «Высоко и целого мира мало». Они попали в третий альбом певицы, который получил название «9». Датой релиза нового диска стала символичная дата, 9 сентября. Артистка считает эту цифру для себя знаковой. По нумерологии, которой увлекается певица, она означает мудрость и зрелость человека. Вся музыка и слова некоторых песен сборника были созданы самой Гагариной, что стало первой самостоятельной работой после нескольких лет сотрудничества с Константином Меладзе. Полина известна и как актриса дубляжа. Она озвучивала героиню Мэвис в трех частях мультипликационного фильма «Монстры на каникулах», а также Дороти Гёэлл в сказочной экранизации «Ос: Возвращение в изумрудный город». Ее голос звучит в анимационных лентах «Трио в перьях», «My Little Pony» в кино, «Папа, мама, гусь», которые появились на экранах в 2017 2018 годах. В 2017 году Гагарина подарила слушателям два новых трека о любви, а драмы больше нет. Также состоялись премьеры клипов песен, записанных с другими исполнителями, на музыкальную композицию «Ангел Веры», появившуюся ранее, и на хит-команда, который Полина записала вместе с Егором Кридом и диджеем «Смэш». Летом 2018 года Гагарина представила новый хит «Выше головы» и клип на него, режиссером которого стал Алан Бадоев. За три месяца видеоролик посмотрели 19 миллионов пользователей YouTube. По приглашению азербайджанского певца Эмина Полина поучаствовала в создании песни «В невесомости». На счету артистки, участие в создании гимна «Путеводная звезда» общественного движения по Тим, который был представлен перед президентскими выборами. Еще одна премьера года, пополнившая репертуар звезды, сингл и видеоклип на него «Камень на сердце». Полина Гагарина расширяет сферу своей деятельности. Певица открыла собственный бренд одежды «Полина Гагарина Шоп», который пока функционирует только на интернет-площадке. Ассортимент магазина составляют стильные футболки, представленные в трех цветах – белом, черном и сером. Их украшают название песен «Обезоруженные а драмы больше нет», а также надпись «Полина Гагарина» и личный автограф певицы. В начале 2019 года артистка представила новый клип на вышедший сингл «Меланхолия». Видео режиссерами которого стали Заур Засеев и Павел Худяков, не всем поклонникам пришлось по вкусу. Сама Полина осталась работой довольна. Ей импонирует активный ритм песни, ее динамика, которые были переданы в ролике яркой хореографией и оригинальным нарядом. Позднее Полина стала приглашенной гостьей концерта Владимира Кузьмина, который состоялся в зале Кремлевского дворца. Гагарина исполнила композицию музыканта «Зачем уходишь ты?». В марте на сольном концерте певица во дворце спорта Мегаспорт публику поразила не только артистка, но и ее сын. Андрей аккомпанировал своей маме на фортепиано. Осенью Гагарина представила клип на песню «Смотри». В 2019 году российская исполнительница стала участницей международного вокального конкурса «The Singer», который проходит в Китае. Принцип телешоу схож с условиями проекта «Голос». Но в отличие от западного и российского аналогов в китайском состязании участвуют только профессиональные певцы. Впервые китайские коллеги заинтересовались творчеством российской певицы еще в 2015 году, когда гремела ее слава после участия в Евровидении. Но в тот момент поехать в Китай у Полины не получилось. Несколько лет артистка ежегодно получала приглашение, но сумела попасть на конкурс только в 2019 году. Для первого тура Полина выбрала пронзительный хит «Кукушка», который не оставил слушателей и жюри равнодушными. Блестящее исполнение песни позволило ей пройти дальше. Последующие туры артистка продолжила преодолевать с присущей ей легкостью. На очередном этапе звезда представила публике песню «Спектакль окончен», два куплета которые спела на китайском языке, что привело зрителей в восторг. Благодаря смелому решению певица заняла на этом этапе состязание первое место. Мастерство исполнительницы позволило ей благополучно преодолеть этапы квалификации и нокауты и дойти до финала. Полина остановилась в шаге от гранд-финала, заняв пятое место на состязании. Певица расстроилась только от того, что не сумела исполнить еще одну песню дорогой и длинную, которую подготовила для последнего этапа. Гагарина считает, что отличается такой продуктивностью благодаря своему трудолюбию и упорству. Артистка отмечает, что в детстве и юности была намного увереннее в себе, сейчас мобилизовать все ресурсы перед выступлением ей помогает воля. Также большую роль в процессе подготовки номеров играет работа команды певицы. Во время перелетов в Китай, которые длились по 20 часов, исполнительницы сопровождали все сотрудники ее коллектива и муж. Такой еженедельный вояж утомлял путников, при этом Полине необходимо было выходить на сцену и бороться за победу. В 2019 году Гагарина вновь вступила в борьбу команд проекта «Голос». Она появилась в восьмом сезоне в компании трех ярких представителей шоу-бизнеса – Валерия Сюткина, Сергея Шнурова и Константина Меладзе. В финал от наставницы вышел Ив который исполнил дуэтом с Гагариной песню «Смотри». Конкурсант занял третье место, уступив первые два подопечным Меладзе и Шнурова. В середине февраля 2020 года стартовал седьмой сезон телешоу «Голос». Дети, в котором Полина Гагарина впервые предстала в качестве наставника. Компанию за судейскими креслами ей составили Баста и Валерий Меладзе. И если у рэпера это второй опыт работы с детьми, то звезда поп-сцены сотрудничает с проектом уже в четвертый раз. Соведущий Дмитрия Нагиева выступила Агата Муцениеца. А с октября того же года артистка стала наставником взрослого сезона проекта вместе с Бастой, Сергеем Шнуровым и Валерием Сюткиным. Также стало известно, что Полина Гагарина вошла в национальный шорт-лист претендентов на участие в Евровидении 2020. Другими предполагаемыми представителями России названы группа Little Big, Юлия Зиверт и Александр Панайотов.